Университет «Синергия» представляет всероссийский марафон по старту и развитию бизнеса. Подробности на сайте transformacja.rf Привет, Олимпийский! Как я хотел эту фразу сказать! Всю жизнь я всегда смотрел на звезды и понимал, а что они чувствуют в этот момент, когда они выходят и говорят «Эй, эй, я вас не слышу!» Это очень, это очень приятное ощущение. И мне вдвойне приятно, что в этом зале находятся предприниматели. Потому что именно для предпринимателей мы постоянно вещаем. Мы отдаем, мы делимся постоянно своими какими-то навыками. И мне кажется, что когда мы будем делиться, когда мы научимся отдавать друг другу, в нашей стране точно станет лучше. В нашей стране много будет предпринимателей. Потому что все тянутся к лучшим. Все тянутся к тем, кто что-то знает. И последний год мы этим занимаемся. Последние два года я отдаю, а последний год я делаю это в огромных масштабах. Сегодня я хочу с вами поговорить на очень важную тему. Возможно, кто-то из вас может сказать, что YouTube – это, это там, где дети что-то рассказывают. Это там, где а, люди развлекаются. Нет, я вам хочу сегодня рассказать про эту платформу, про огромную платформу, про огромные возможности для предпринимателей. Все, чтобы я не создавал любые какие-то проекты, я всегда включаю в свое предпринимательское мышление. Я стараюсь всегда во всем этом разобраться. Я вообще молчу о том, что я постоянно иду туда, в чем я вообще не разбираюсь. Год назад я пошел на YouTube. Прошел ровно год, и сегодня я стою на этой сцене и рассказываю все, что я понял за это время. Я очень много потерял времени, я очень много потерял денег, я столько во всем разбирался, я столько задавал вопросы, я, я разговаривал с лучшими в этой сфере. И сегодня я буду вам рассказывать все, что у меня осталось в сухом остатке внутри. Без всякой рекламы, без ничего. Я вам ничего продавать не буду. Сегодня моя задача отдать, а ваша задача открыться и принять эту информацию. А, это я. И эта фотография была сделана вчера. Я ходил в компанию Google специально для вас. Для начала, конечно же, мы сняли прекрасный ролик о том, что что вообще делает Google, как он набирает людей, как они выстраивают бизнес-процессы, как они регулируют отношения с государством. Я познакомился с новым исполнительным директором Google Russia и пообщался с людьми, которые качают в России YouTube. YouTube — это, это одна из дочек Google. Я сегодня для вас подготовил самую свежую, самую сочную информацию прямо из самого сердца. Поехали! Похлопайте, пожалуйста, те, кто смотрел «Трансформатор» или что-то обо мне знает. <плес> Это сила. Меня зовут Дмитрий Портнягин. Кто меня не знает, поднимите руку. Да, немного. Но сейчас я немножко расскажу о себе и, наверное, больше о том, чем я занимаюсь в последнее время. Мне 29 лет. Я живу в Москве последние два с половиной года примерно. И, и я блогер. Я был. Это знаете, я когда-то к маме пришел после того, как я бросил университет на первом курсе, я сказал, мама, я предприниматель. Вот. И сегодня я выхожу на эту сцену и говорю, да, я блогер, я это уже начинаю понемнож, понемножку при, привыкать к этому и принимать. Все началось 24 августа 2016 года. Я был в очередной командировке в Китае. Я готовил свою компанию к новому рабочему сезону. Я занимаюсь 10 лет логистикой из Китая, у меня очень крупная компания. Я сижу в W-отеле, и мне нужно выложить пост в Инстаграм. У меня было примерно около, там, не знаю, 2000 подписчиков. Пост был следующего примерно характера. Друзья, как вы думаете, стоит ли мне начать бизнес-блог начать бизнес о, о том, как люди добиваются какого-то успеха, о кейсах, о крупных компаниях, как мы будем с вами учиться создавать новый бизнес и путешествовать по миру. Как вы думаете, у меня это получится? Ну, надо это делать вообще? Я получил на тот момент рекордное количество комментариев. Мне сказали, Дима, конечно, давай, этих комментариев было около ста. Представляете, около ста комментариев, это просто взорвало тогда мой инстаграм. И я не спал всю ночь, потому что я… Я очень переживал. Я думал, если я начну это делать, то я поставлю себе цель только стать первым. Во всем, что я начинаю, и это, наверное, самое простое, всегда поставить цель на номер один в какой-то своей теме, тогда ты точно не ошибешься с целью. Я думаю, что надо, наверное, каждую неделю в один и тот же день выходить, постоянно что-то рассказывать, это надо по всему миру ездить, это надо готовиться. Да я же, блин, свободный предприниматель. Я вышел год назад из операционки своего бизнеса, и тут на тебе я сейчас буду делать что-то новое. Я сделал блог, который сейчас является номером один в русскоязычном YouTube и номер два в мире по бизнесу. Примерно так это выглядит, мне нравится вторая цифра очень, потому что это 87,5% взрослая мужская аудитория, и ее очень тяжело собрать. Кто-то может сказать, да, рассказал у Ивангая там 10 миллионов, что ты вообще из себя можешь представлять, но на самом деле взрослую аудиторию достаточно тяжело собирать. Это огромная была работа, сегодня я об этом вам расскажу. Это примерно 38 полностью укомплектованных стадионов Олимпийской которые смотрят меня каждую среду и получают какие-то знания, вдохновления, какие-то очень крутые техники, которые позволяют не только построить бизнес и заработать деньги, но и стать просто немножко счастливее, просто как-то поменять свою жизнь. Примерно такая у нас статистика. Сейчас, конечно, мобильный телефон очень очень жестко заходит в Digital, мы все равно так или иначе этим пользуемся, но телевидение, здесь немножко старая цифра, у нас 9% уже смотрят на телевизорах. Мы снимаем в качестве там, 60 кадров в секунду, и люди смотрят, и просто это, это просто гениально. И когда люди пишут о том, что National Geographic может вам позавидовать, это действительно так, потому что некоторые выпуски у нас выходят невероятного качества. Примерно такая у нас география. Я вам попозже немного расскажу, почему мы не вышли на англоязычную аудиторию. Давайте немножко посмотрим на то, что происходит вообще в целом, на ситуацию, что происходит с YouTube в мире. Примерно такое количество человек смотрит YouTube в месяц. Больше полутора миллиардов человек. YouTube... Является не только второй площадкой по трафику в мире, но это и второй поисковик в мире. Люди заходят туда и ищут какую-то информацию. Как сделать что-то, как, как принять правильное решение, как научиться чему-то, просто что-то поискать, какую-то информацию или просто развлечься, так или иначе, это поисковик. И надо к нему так относиться, с предпринимательского мышления. Такое количество часов, более 400 часов видео загружается каждую минуту на YouTube. 88 стран имеют офисы YouTube. Этот сайт переведен на 76 языков мира. Они охватывают 95% населения в мире по языку. Ну, то есть каждый человек практически может разобраться в YouTube. Что происходит в YouTube в России? Сейчас очень важно для каждого это понять. Россия — это 6% примерно просмотров в рамках мира. Это вроде как не такая большая цифра, но с другой стороны, это мы стоим на втором месте по активности после США. Я не знаю и не могу придумать, что может быть активнее и где может быть больше аудитории, чем здесь. И это – возможности для бизнеса. Примерно такой охват аудитории в медиа среде, если в мире YouTube после Google на втором месте, то у нас после Яндекса и ВКонтакте. Но так или иначе, это больше, чем самые крупные федеральные каналы. Уникальные подписчики в русскоязычном YouTube – это те люди, которые зашли, зарегистрировались и подписались хотя бы на один канал. То есть, их гораздо больше, чем 10 миллионов у Ивангая. А просмотров столько совершили, это просто какие-то невероятные цифры. Ну и вот это мне тоже очень нравится. 6 из 10 интернет-пользователей в России смотрят YouTube ежедневно, еженедельно. Это очень классная цифра, потому что, так или иначе, люди идут туда и просматривают какую-то информацию и делают это постоянно. 61 процент просмотров уходит на мобилу. Это, кстати, для тех людей, кто сделал сайты и до сих пор не смог адаптировать свой сайт под мобильное устройство. Весь трафик находится там. Все люди делают на мобильных устройствах. Скоро дома компьютеры пропадут. Скоро мы перестанем работать на ноутбуках, и это надо принять. Скоро у каждого человека будет смартфон, где ты можешь делать все. В последней одиннадцатой версии на айфоне вы уже можете сохранять файлы, вы уже можете на них в них копаться и там Word, Excel, все что угодно, у вас уже появляется какая-то корзина, где вы можете постоянно пополнять какими-то документами. Про рекламу это понятно. Еще вот эта очень классная штука, что люди после того, как просматривают телевизор, они заходят в интернет и спрашивают что-то у интернета, что они увидели на телевизоре или вообще по-другому. Люди могут включать телевизор фоном, но смотреть YouTube в это время. Это очень здорово, это официальная статистика. Давайте разберемся, что сейчас вообще в принципе происходит внутри YouTube. Начинаем с вами погружаться внутрь. Я вам расскажу сегодня про механики, как создать свои каналы, как сделать так, чтобы выбрать туда, куда вы пойдете. Это, это сегодня будет. Сейчас мы должны разобраться, что происходит. Рейтинги телешоу падают на телевизорах. Это, это правда. И, например, за последние два года рейтинги дома два упали в два раза. И Знаете, очень круто, что кто-то думал, что правительство подключится и все-таки «Дом-2» не будет. А мы, просто блогеры, пришли и решили этот вопрос. Поэтому давайте похлопаем блогерам за то, что они делают этот контент и делают этот мир лучше. <звы> Телевизионные компании уходят от ТВ. Крупные производственные компании вкладывают деньги и переходят со своим хорошим качественным продакшеном, но уже немножко в, другой, в другом виде на YouTube. Я бы не сказал, что они прям уходят и совсем не возвращаются. Они сейчас, наверное, более, больше диверсифицируются на YouTube. Просто берут это как дополнительную площадку получения новых, нового трафика и нового внимания. Взрослая платежеспособная аудитория так или иначе идет на YouTube, потому что... Да, у меня что с экраном. А, потому что появляется качественный контент. Потихонечку сейчас приходят блогеры, которые делают качественный контент. Да. Которые делают качественный контент не только с точки зрения самой подачи, но и с точки зрения продакшена, самих съемок, самой картинки. Чем больше будет создаваться таких каналов, тем больше такой аудитории будет. Потому что все дело во внимании. То, где есть что-то качественное и что-то хорошее, туда идут взрослые люди, а за ними уже идут и деньги. Бюджеты крупных рекламодателей переходят на YouTube. Все понимают, что клиент находится там. И тут очень такая интересная штука появляется, когда рекламодатель приходит на YouTube, он платит деньги блогерам, он платит деньги новым про продакшн-компаниям, и эти компании еще больше набирают обороты. То есть сейчас уже такая система появилась, что уже остановить ее невозможно. Деньги есть, очень творческие люди есть, аудитория начинает появляться, эта машина начинает работать. Временное отсутствие конкуренции – это ваш шанс. Потому что когда я, я не знаю, в бизнес можно приходить или нет с точки зрения того, что вы поставите цель номер один, но я точно скажу, что во многих сферах нет конкуренции. Сейчас вообще тренд на нишевые каналы, на небольшие, не обязательно миллион или два или три или десять подписчиков, иногда свой маленький нишевой канал, в котором будет агрегирована ваша аудитория, лояльная, это будет большим преимуществом для вашего бизнеса, и вы сможете забрать эту нишу. Стратегии работы на YouTube. Давайте разберем основные три вектора развития, как вы можете пользоваться YouTube. Первое – это канал как собственная маркетинговая платформа. Это когда вы создаете канал для того, чтобы продавать свой продукт. Только для себя. Только для своего бизнеса, только для своей компании. Создать канал, который сможет привлечь лояльную аудиторию, которая сможет покупать у вас много и быстро. Понятен посыл, да? Второе. Канал как бизнес. Когда вы создаете канал для того, чтобы в будущем зарабатывать с этого деньги. Вы знаете, когда я пришел на YouTube, я понял, что там помимо творчества еще и все бизнес-процессы, которые есть в обычном бизнесе. Это найм людей, это постановка задач, это финансы, это отдел продаж, это маркетинг, это все, что есть в обычном бизнесе, все есть на канале. Это, наверное, самый сложный путь захода на YouTube, когда ты создаешь свой канал для бизнеса, для того, чтобы потом продавать эту аудиторию. Но мне кажется, что это самый интересный, самый такой вот, самый, наверное, творческий путь, который, который можно придумать. И третье – это покупка рекламы. Когда вы не хотите сниматься, когда вы не хотите набирать людей, ни, ни, ничего не делаете, вы используете YouTube только для привлечения своих клиентов, либо для капитализации своего личного бренда. Иногда достаточно только денег, немножко креатива и желания открытости, наверное, для того, чтобы появиться на YouTube и о тебе узнают многие. Сегодня о, о каждом из этих каналов стратегии да, я расскажу поподробнее. Скажите, кому интересна первая стратегия, канал как маркетинговая платформа для привлечения новых клиентов? Хорошо. Поднимите руку, кому второй канал как бизнес? Вы хотите на этом зарабатывать, создавая крутой контент? Отлично. Третье. Кому интересно использовать YouTube для того, чтобы привлекать клиентов, платя за это деньги? Супер. Значит, поговорим о всех трех. Выберите вашу цель обязательно в самом начале, потому что некоторые люди, когда заходят на YouTube, не совсем понимают, а что же нужно делать. Поймите, по какой, по, по какой дорожке вы пойдете. Канал как собственная маркетинговая платформа. Вы знаете, когда я жил в Китае, в 2013 году я запустил подкаст о бизнесе с Китаем, который назывался «Правда в чае». Я, вышел, я сделал 40 выпусков. Я на iTunes вещал, люди скачивали. У меня в 2014 году подкаст был в топ-20 по бизнесу в России. Я вещал полностью о бизнесе с Китаем и привлекал огромное количество клиентов. И тогда я понял, что канал как маркетинговая платформа действительно очень круто работает. Но вы знаете, я ошибся, потому что я не знал о YouTube. Я не знал, какая, какая здесь бездна и какое количество людей смотрят YouTube. Я, может быть, даже немножко переживал или боялся. Но так или иначе, шаги реализации этой стратегии. Кто поднял руки, слушайте внимательно, потому что это про вас. Выделить ключевую компетенцию. Каждый из вас, предприниматель, можете сказать, что «Да я ничего не знаю, я, я, я просто умею делать бизнес, я это делал хорошо, а так, чтобы что-то прям так вот, чтобы можно было рассказать, я, наверное, не знаю». Но на самом деле каждый из вас обладает, если вы уже зарабатываете деньги, если у вас уже есть бизнес, значит, у вас есть хотя бы одна ключевая компетенция, которая лучше, чем у других. Попробуйте эту компетенцию найти, попробуйте ее развивать и качать ее глубже. Соответственно, выбирайте эту компетенцию, определяете продукт для продажи, что конкретно вы будете продавать. Например, когда я был в Китае, я смотрел одного парня, который очень хорошо рассказывал про продажи. У него был, у него был маркер в руке, у него был флипчарт, он что-то там рассказывал, его ролик стоил максимум 500 рублей, но вы знаете, он делал очень крутые вещи. И я потом связался с этим человеком, заплатил ему деньги, и он прилетел в Китай, чтобы обучать мою команду продажам. Работает? Работает. И это может быть про вас. Попробуйте определить продукт, который вы будете продавать. Кто-то продает дома, например, да? И вот, например, компания Goodwoods, с которой мы недавно снимали ролик, они запу запустили свой канал и рассказывают, как строить. Как шпаклевать, там, как класть кирпич правильно. Там. Знаете, вот я вчера был в Google, они сказали, что тренд последнего времени – это how to. Как сделать что-то. Потому что люди хотят увидеть это на видео и посмотреть вот пошаговую какую-то такую стратегию. Поэтому они продают дома, но по факту они показывают, как кирпич на кирпич положить, как пойти заштукатурить что-нибудь, как пойти там где-нибудь трубу проложить. Вот это очень круто. Дальше. Выбрать формат. Форматов несколько. И, кстати говоря, чтобы мы с вами не повторялись, для бизнеса и для маркетинговой платформы эти, эти форматы они одинаковые. Обучение. Например, кого-то чему-то учить. Показывать, как надо делать. Подумайте, вот ваша ключевая компетенция, в каком виде вы сможете об этом рассказать. Например, в обучающем. Просто стоять на камеру и что-то рассказывать. Не будет никаких рейтингов, вы не попадете в тренды YouTube, но вы зацепите свою, свою, свою целевую аудиторию, и это будет работать. Следующее – влог. Показывать свою жизнь. Влогеров в мире достаточно много, и, и они реально популярны. Их смотрят от детей до полицейских, врачей, строителей, кого угодно. Это очень классный формат, но ваша жизнь должна быть интересной. То есть, ну, вы не можете каждый день сидеть в, в, на диване и рассказывать, как вы сидите на диване. Вот. Это не совсем интересно и вряд ли это будет как-то рейтингово. Но так или иначе, влог, рассказывая о своей жизни, например, предприниматели могут рассказывать от, о том, как они от точки А до точки Б добираются. И за этим люди следят. Это, кстати, один из форматов. Реальти шоу. Вот как раз-таки это про него. Ставите какую-то цель. Говорите, так, ребята, через год эта цель будет достигнута, а теперь смотрите, как я ее буду делать. И там каждую неделю вы показываете, как вы идете на работу, как вам плохо иногда, как вы, там, не знаю, как решаете те или иные проблемы. Люди за вами следят и принимают какие-то решения, стоит им так делать или нет. Но это и интересно. Люди очень любят смотреть за другими людьми. Это, это круто. Реалити-шоу – это здорово. И, кстати говоря, в блогах «Трансформатор» наверняка вы видели, что мы забиваемся, цели какие-то ставим. Вот книга, вот, она же мне особо-то и не нужна была, но я взял с планом и поспорил. И теперь придется ее выпустить. Но это же хорошо? Я думаю, что да. Новостной формат. А... Николай, Николай Соболев очень хорошо это делает. Он берет какую-то тему, по которой вещает. Но, например, вы… вы финансовая компания, которая, которая э, хочет как-то продавать свои услуги, вы можете в новостном формате рассказывать о котировках, о биржах, о крипте, о чем-то еще, но делать это как-то вот фаново, с, с рок-н-роллом и чтобы людям это было интересно и цеплять свою целевую аудиторию. Тем самым вы сможете продавать свои услуги и люди пойдут к вам. Почему они к вам пойдут? Потому что вы лучшие в этой сфере, потому что вы реально показываете живым примером, что вы что-то умеете сайты, лендинги, как бы вы их. Когда я сказал лендинги, так кстати, сразу это, это про нас, лендинги это уже, это уже это уже не то. Это хорошая посадка для того, чтобы вести трафик. Но лендосом сейчас уже плохо объяснишь, чем ты занимаешься и почему нужно обратиться именно к тебе. Чаще всего это очень хорошо заходит на YouTube. Когда ты показываешь свою экспертность, вот Реальным ну, тем, что ты действительно находишься в камере и ты говоришь какие-то очень правильные вещи или делаешь какие-то действия. Интервью. Это очень простой и в то же время очень сложный формат, потому что интервью надо уметь еще брать. Потому что я сейчас, например, обучаюсь тому, чтобы брать интервью правильно, чтобы не мычать в камеру и ну как-то вот глубже копать людей. И... Но он легкий в том плане, что вы можете привлекать людей, которые что-то могут рассказывать на камеру, вам ничего делать не надо, они сами делятся своей какой-то информацией. Главное их найти. И вы знаете, я недавно наткнулся на очень классный канал, где человек рассказывает про франчайзинг. Он приглашает людей, у которых есть франшизы, они рассказывают, как они это построили, как они это сделали, и у него рейтинги, у него там лайки, у него что-то покупают, это круто. Попробуйте сделать так, это, это работает. Обзоры. Люди любят в чем-то покопаться. Что-то, что какой-то продукт взять, разрезать его, раскрыть, показать, как это работает, но закрыть потом на свой продукт. Это, это тоже работает. Вот, например, автообзоры, они классно работают. И есть автообзорщики, у которых там не по 3 миллиона, как, например, у Давидыча, батя там всех автообзоров. У них своя аудитория, но которая закрывается, например, на автосервис. Или они в автосервисе берут, берут и тюнингуют там машину, или делают из 99 й И за этим все следят, и такие, а, -а, а как они это делают. Они молодцы, значит, можно у них машину свою починить. Это касается не только Ютуба, не только это касается вообще в принципе любого бизнеса. Всегда смотрите на лучших. Лучших в России, лучших за рубежом. Все люди, все компании, которые что-то делают лучше, чем вы, или добились каких-то результатов, которые стали номером один на рынке, пожалуйста, смотрите на них. Не надо смотреть на, на, на соседа через дорогу, у которого лучше вывеска горит или вообще горит, в отличие от вашей. Или там, например, у него сделан сайт как-то лучше, чем у вас. Или, ну, в общем, такие компании, они не могут быть априори лучшими. Надо смотреть на тех, кто делает действительно большие результаты. Интегрировать продукт продажи в выпуске. Ну, понятно, да, то есть вы рассказываете о том, что вы можете продать. Очень нативно, аккуратно, не навязчиво, иначе вас смотреть совсем перестанут. Не забывайте о том, что вот этот канал, который как маркетинговая платформа, он отличается от каналов для бизнеса тем, что вы работаете на конверсию. Только на людей, которых привлечь на просмотр, а потом закрыть на продажу и получить деньги. Вы считаете конверсию – это самое главное для вас. Вам не важно, какая аудитория у вас, сколько у вас подписчиков, самое главное – конверсия и получение с этого прибыли. Понятно, да? Примерно так произошло со статистикой, когда я запустил свой блок трансформатор. По запросу Дмитрий Портнягин мы выросли в 8 раз, да? то есть люди стали интересоваться и спрашивать, а кто такой Дмитрий Портнягин, а что он из себя представляет. Примерно так выросло, вырос трафик на моей тран транспортной компании Транзит Плюс. Мы получаем больше лидов, больше клиентов, хотя я не, я не знаю, когда. Во втором выпуске сегодня. Сегодня будет 50 -й. Я во втором выпуске только рассказывал о своей компании. Больше ни в одном. И люди все равно идут, потому что внизу есть ссылка «Мои бизнесы». Они просто смотрят, но в то же время это мои ключевые клиенты. То есть они у меня заказывают. Вы знаете, когда вы запускаете блок, вы получаете не только клиентов, но и большую ответственность. Не забывайте про это. Потому что ваша репутация, она, она на грани. Следующее. Например, туристора, наш фановый проект, когда мы путешествуем по всему миру, экспедиции, яхтинги, автопробеги. У нас ноль рекламы, мы вообще никак, у нас нет отдела продаж, ничего. Просто идет трафик. Люди покупают, и, и мы, например, ну даже здесь не YouTube. Я в Instagram одним постом закрываю группу в 30-40 человек. Один пост. Кстати. Раньше, когда я запустил только Туристор и рассчитывал на него, что это станет коммерческим проектом, я собирал группы за полгода. За полгода я тратил деньги, я тратил свое время, я с ними общался лично, чтобы их точно закрыть, чтобы они точно с нами поехали. Потому что я понимал, что если я, например, запущу проект и сам в нем разбираться не буду, ну, никто, я не смогу обучить ни одного человека. И много денег в рекламу, постоянно какие-то вот что-то пробовал, пробовал. Трансформатор запустился, один пост в инстаграм, собрались. Еще и предприниматели со всего мира. Это очень крутая тусовка. Дальше. Вторая стратегия для тех, кто создает канал как бизнес, для того, чтобы зарабатывать на этом, для того, чтобы как-то диверсифицировать свои, а, свои деньги, да, инвестиции, что-то сделать еще. Что здесь? Шаги реализации стратегии. Первое – выбрать направление канала. Обязательно направление должно быть как можно шире. Вы знаете, когда я выбирал свою целевую аудиторию, я допустил несколько ошибок. Я когда запустил трансформатор, это, это был фановый такой проект, Эй, сейчас будем делать, будет классно, сейчас людям это все понравится. Я понял, что потерял мысль, ничего страшного. Направление канала нужно выбрать. Да, можно похлопать. Хотел пример привести. Создать продукт для продажи. Если мы создаем маркетинговую платформу для клиентов, если мы хотим получать деньги за размещение рекламы и для того, чтобы люди получали от этого клиента, а мы могли работать на аудиторию, то соответственно мы должны сделать выбор в пользу какого-то продукта. Первое – это рекламная интеграция, когда вы интегрируете какой-то продукт или какого-то человека, получаете с этого деньги. Второе – это имиджевая интеграция, которая работает только на капитализацию бренда. То есть просто, чтобы его узнавали больше. Вы видели, например, рекламу LACE, когда вот с улыбкой такой. Кто видел? Поднимите, поднимите руку. Многие видели. Они в YouTube очень жестко зашли, но никаких ссылок, ну, то есть купите чипсы, такого не было. Люди просто показывали этот продукт и люди его покупали. Ну и, соответственно, третье, продукт для продажи, это, наверное, приролы какие-нибудь. Что человек там в течение там, 30 секунд быстро рассказывает и внизу ссылку оставляет и, соответственно, происходит какое-то действие. Следующее, выбрать формат. Все то же самое, только шире. А, я забыл, uh, у меня, я допустил несколько ошибок, когда создавал «Трансформатор». Первое, я рассчитывал только на действующих предпринимателей. Я думал, ну зачем мне нужны все люди, мне нужны люди, у которых есть уже результат, они являются предпринимателями. Я допустил первую ошибку, когда я охватил аудиторию очень, очень узкую. Второй мой шаг, я думаю, надо привлекать людей, которые еще и думают о том, чтобы стать предпринимателем. расширяю аудиторию, это была ошибка номер два. Потом я думаю, надо расширять еще больше, думаю, надо мужчин, всех мужчин. Все хотят стать воинами, все хотят завоевателями, все хотят стать успешными. Это была ошибка номер три. Да? И следующая ошибка, которую я допустил, наверное, это следующий шаг, который я сейчас делаю, это то, что мы смотрим еще и на женщин. Потому что мы понимаем, что женщин, дорогих, красивых, хрупких предпринимателей тоже достаточно много. Девочки, похлопайте, пожалуйста. Есть в нашем... Вот они. Мы для вас еще вещаем. И у нас недавно немножко статистика сдвинулась. У нас было 94% мужчин, сейчас уже 87,5%. Это очень здорово. Формат выбрали. Выбрать лучшие примеры в этой области, в России и за рубежом. То же самое. Смотрите на лучших, берите оттуда какие-то примеры, интегрировать продукт для продажи в выпусках, обязательно говорить о том, что там, если вы хотите работать с нами, вы можете там написать на email или где-то email или сайт сделать, чтобы куда-то эта аудитория вся шла и оставляла вам заявки на то, чтобы а, размещать рекламу. Каналы привлечения рекламодателей, их всего два, ну по крайней мере я знаю два. Это свой отдел продаж, либо сотрудничество с рекламными агентствами. Свой отдел продаж, ну блин, ну мы все умеем это делать, так или иначе. Мы предприниматели, мы садим людей, мы там даем им трафик, даем скрипты, они сидят, работают, планы обязательно, отчеты, ну все запускается. Это, это самое, наверное, простое. И второе сотрудничество с рекламными агентствами бывает такое, что рекламное агентство может взять твой канал на эксклюзив. То есть продают только они. Ты занимаешься творчеством, ты создаешь крутой контент, они продают тебя и приносят тебе деньги за вычетом своего процента. Это тоже ок. Это отличает от маркетинговой платформы, что мы работаем на статистику. Обязательно нужно смотреть на статистику и стараться ее не размывать, потому что рекламодатель ценит цифры, цифры внутри канала. И вот, кстати, вопрос. Многие говорят, почему трансформатор не переводится на английский язык или какой-то другой китайский. Там Китайцев там много, их полтора миллиарда. Представляешь, сколько у тебя может быть подписчиков? Нет, мы этого не делаем, потому что мы не размываем аудиторию. Я не хочу этого делать. Наша аудитория – взрослые, мужчины, платежеспособные, предприниматели по всему миру. Вот это, вот это наша главная задача. Это сложно. Требования к развитию канала – Следующее, канал для бизнеса, это, это, я повторюсь, что это как создать свой бизнес с нуля, здесь нужны большие инвестиции, как времени, знаний, так и денег, потому что вы, вы должны будете в процессе обучаться, вы в процессе должны понимать, как это все работает. Трансформатор достаточно много потратил денег на то, чтобы стать еще более заметным, еще более популярным, чтобы, чтобы проникнуть в массы. Поэтому смотрите на это, без денег тут сложно что-то сделать. Мы уже пробовали, точнее мои друзья пробовали, это, это сложно. Высокое качество должно быть. Если раньше, например, можно было взять мобильный телефон, снимать себя, и это было в принципе нормой, то сейчас на мобильный телефон смотреть уже никто не будет, потому что будут открывать ваш ролик, смотреть, что это за квадратное лицо, кто этот человек и, соответственно, выбирать уже какой-то новый ролик. Высокое качество обязательно, студийное качество, хорошее оборудование, где-то где-то свет поставить, обязательно петличные микрофоны. Вот я раньше думал, блин, зачем петли нужны? Давайте вот Поставим обычный микрофон и будем на него записывать. Это такое геморрой, это потом, а там нет звука, там есть. И в общем пропадает огромное количество материала. Лучше все, чтобы было четко. Обязательно надо, чтобы канал был большой. Здесь, здесь уже это важно. Ни один рекламодатель, ни одна компания, которая захочет интегрироваться у вас внутри, она не сможет этого сделать, если ваш канал там из 10 тысяч подписчиков. Это очень тяжело. Но… Вы можете зарабатывать деньги с канала, если у вас от 100-300 тысяч подписчиков уже, уже есть. Это, это в принципе норма. 500 миллион – это уже все. Можно сказать, что бизнес готов, можно, можно зарабатывать. Но опять же есть хорошая аудитория. Например, кто сейчас зарабатывает? Вилса, да? человек, который обозревает большое количество техники. Он эти айфончики все, он очень классно это все рассказывает, очень вкусно. Я его смотрю. Вот если выходит новый айфон, я смотрю только его. Потому что он круче всех рассказывает, он наливает себе шампусик и сидит, это вкусненько все это тебе рассказывает. Когда вышел новый iPhone, я был на Камчатке, я еду в КамАЗе и смотрю его обзор, потому что мне хотелось узнать, что там происходит. Вот такой он крутой. А, Амиран Сардаров, дневник хача, сделал действительно революцию на YouTube, потому что это был такой первый достаточно качественный и очень жизненный такой влог. Да, там много всякого разного детского такого около контента подросткового, да? но так или иначе многим это заходит. И у него, кстати, аудитория достаточно взрослая и живая. Он молодец в этом плане. Не знаю, как он пойдет сейчас дальше и что у него будет, потому что идеи начинают заканчиваться потихоньку, но мне кажется, что он это сделает, потому что он реально очень талантлив. Николай Соболев, опять же, те же самые люди, это вот с новостей, человек, который рассказывает о каких-то хайповых вещах. Вы помните, когда он вышел на первый канал Шурыгиной, как он быстро начал поднимать популярность. Кто видел это по Первому каналу? Видели Шурыгина, которая на донышке. Вот. Это было классно. Соответственно, этот человек тоже зарабатывает деньги, достаточно неплохие, но он еще и не инвестирует в это ну, достаточно много. то есть Сзади кирпичная стена, камера и вперед погнал. На своей харизме, на, на своем талантле, как, таланте, конечно, это работает. Стратегия третья – покупка рекламы на YouTube, поиск своей целевой аудитории, поиск своих клиентов и, собственно говоря, чтобы сделать так, чтобы покупали ваши продукты. Тут обязательно нужно определить цель. Цель может заключаться в том, что либо вы продаете свой продукт, либо вы какую-то регистрацию, например, продаете, либо это может быть капитализация бренда. компании, капитализация вашего личного бренда. Кстати, мало кто о капитализации личного бренда вообще думает из современных предпринимателей. Кстати, очень зря. Если бы не мой персональный бренд, я бы не стоял здесь на сцене. И это год работы, очень большой работы. Определить целевое действие, покупка, регистрация или что-то еще. Должны точно определиться. Выбор целевой аудитории. Например, девочки, давайте про вас. У вас платье, закончился летний сезон. что с ними надо делать. Надо их продавать. Цель продать платье вне сезон. Рекламная площадка. Девочки которые могут купить это платье. Это блогеры, которые рассказывают про бьюти, это блогеры лайфстайл, это блогеры, которые там, не знаю, девочки-путешественницы, еще что-то. То есть это ваша целевая аудитория, вы должны ее выбрать и, соответственно, сделать какой-то, выделить какой-то маркетинговый бюджет для того, чтобы с этими людьми договориться. Все блогеры идут на контакт. С любым блогером можно там поговорить и спросить. То есть, ну, и это не заканчивается только Бузовой, например, там огромное количество людей есть. Это, не знаю, секрет для вас или нет. Создать креатив. Это очень важно. Блогеры, они очень любят брать деньги, но они очень не любят что-то придумывать. Ну, то есть, надо заставить сделать так, чтобы придумать хороший креатив, чтобы эта реклама была максимально нативной сесть, встретиться и подумать, как сделать так, чтобы это было фаново, чтобы это было прикольно, просматриваемо, и в, в итоге, чтобы люди покупали, чтобы, конечно, был виден бренд, но людям, чтобы не продавали. Люди не любят, чтобы им продавали. Нам везде, со всех сторон продают, постоянно звонят мне по телефону и говорят, «Здравствуйте, это компания Kiwi, вы там переводили». Я переводил три года назад деньги через Kiwi. Как вам наш, наш сервис? Это не очень. То есть такие продажи не нужно делать. Сейчас чем нативнее, чем более скрытая реклама или завязана в каком-то смысле, вот тем больше она будет работать. Например, на канале Трансформатор конверсия от рекламной кампании зависит от того, насколько человек был полезен аудитории. И мы ставим всегда акцент на то, что любой рекламодатель, у нас рекламодателей гораздо больше, чем мы можем себе позволить. Но у нас самое главное правило, это ты в первую очередь должен быть полезным. Ты должен рассказать какой-то контент, который людям будет точно нужен. Когда ты показываешь свою экспертность, когда ты показываешь, что ты молодец, что ты лучший, люди покупают, люди хотят с тобой работать, особенно в B2B сфере. Креатив обязательно, становитесь сами креативщиками, будьте творческими. Блин, предпринимательство, это не так интересно, как творческие процессы крутые. Давайте туда. Например, да, на нашем влоге пришел парень, который являлся, по-моему, вторым или третьим по, на рынке там, соляных пещер. И он говорит о том, что мне надо продать франшизу, я хочу стать первым. Для того, чтобы ему стать первым, ему нужно было продать 20 франшиз. Я говорю, хорошо, парень, расскажешь, как ты это начинал, как ты это делал, расскажи прям полностью весь процесс, как это все происходит. И потом мы посмотрим, насколько это будет интересно и, собственно говоря, сделаем вовлечение. Знаете, что произошло? У него упал сервер после того, как вышел наш влог. У него упал сервер, у него не работал сайт там практически сутки, но так или иначе он собрал больше 700 заявок на продажу франшизы. 700, Карл, он до сих пор их обработать не может. Представляете, какое количество людей к нему пришло, это просто, просто бомба и мало кто об этом понимает. Один раз воспользоваться рекламой и получить сразу лидов на большое количество времени. Инвестиции в добычу золота. Кто помнит, когда мы летали в, в Африку и показывали о том, как добывается золото? Ребята привлекли через трансформатор 4,5 миллиона долларов инвестиций. Миллиона долларов. Они запустили производство и сейчас продолжают осваивать еще новые территории, для того, чтобы в дальнейшем продавать долю, участия в этом проекте. Это очень круто. Нимзас. Кто помнит Нимзас? Ну-ка, похлопайте, кто помнит Нимзес. Конечно. У всех вопрос, а что с NIMSES, где они? Я не знаю, честно говоря. У меня была задача немножко другая. Моя задача была устроить хайп в этой всей движухе. И мы, мы его сделали. Трансформатор должен был, знаете, какая у нас цель была? Первыми в App Store продержаться, добиться этого результата и продержаться неделю. Для меня это был больше даже вызов. Смогу я это как маркетолог сделать или нет? Мы были первыми в шести странах в Представляете? Да, можно похлопать. Это очень круто. Это реальные кейсы, которые делает трансформатор с тем количеством подписчиков, которые у нас есть. Я этим горжусь. Ну так что, как будем создавать канал? Давайте определимся и все-таки я вам расскажу, как это делать. Кому Не, это... Я, я извиняюсь, я еще... Четвертый пример. Это да. важно. Давай. Значит, э, Испугал меня. когда мы сделали интервью с Ламой с Далай Ламой, мы там вообще практически ничего не продавали, просто сделали интервью с Далай Ламой с Димой. И э, у нас за три дня после интервью, где мы почти ничего не продавали, мы собрали 5 миллионов рублей, продали на 5 миллионов рублей Global Forum. Дима просто не знает этих цифр, я ему не говорил, чтобы он не просил проценты, но э, реально на 5 мультов продали. Вот, представляете? Да, то есть через контент, контент-маркетинг, вот об этом Дима рассказывал. Да. Спасибо, что сказал. Это приятно. Я сказал и мы забыли. Да я дел по дружбе все равно, ты же знаешь. А, с Гришей давно дружим просто, и я не могу ему отказывать, он, он, он очень хорош а, Как создать канал? Будем разбираться, кому это интересно, продолжаем, да? Давайте похлопаем, проснемся немножко Олимпийские, красавцы Так, выбираем тему Тему, на которую мы будем вещать, ниша, тема, как угодно, вы должны определиться, какую аудиторию вы возьмете. Помните, когда я рассказывал о том, что я начинал с того, что выбрал действующих предпринимателей, потом еще и начинающих, потом мужчин, потом мужчин и женщин, всех подряд. Попробуйте сделать так, чтобы ваша аудитория была как можно больше. Если вы хорошо разбираетесь в холодильниках, то не надо делать блог про холодильники. Нужно сделать полностью про бытовую технику и технологии. Все, чтобы вот прямо охватить по максимуму. Пожалуйста, сделайте это. Придумать название. Название трансформатора, оно как-то вот из множества названий придумывалось. Я думал, как правильно это назвать, чтобы не привязываться. Слово «бизнес» или «бизнесмен». Я не очень хотел использовать, честно. Потому что я понимаю, что в любом проекте у тебя должен быть поле для маневра. То есть ты можешь уйти в любую тему, ты можешь потом поменять какую-то аудиторию, ты можешь в процессе разобраться, что делать дальше, но так или иначе название оно вас может очень сильно затормозить. Придумайте фановое, классное. Мы, например, запустили с магой «Хозяин горбушки». Слышали, да? Блок о технологиях, это наш продакшн был. Я ему придумал название хозяин горбушки. Он даже с горбушкой согласовывал, чтобы можно было это сделать. Но это очень круто, это фаново. Второе. Стас-недвижка. Слышали о таком канале? Канал про недвижимость. Стас-недвижка я придумал следующим образом. Я его просто так записал в телефоне. Стас-недвижка. И я понял, что нужен человек свой в недвижимости, которому будут доверять. Просто вот свой парень, который может нормально рассказать, никого не обманывая, не рассказывая о каких-то продуктах, вот просто вот в доску. Вот мы и придумали, он там хотел, говорил, давай лобстер назовем групп, давай что-нибудь такое пафосное, пафосное. Я говорю, не надо, на ютубе на все должно быть просто для людей. Как только на ютубе появляется пафос, вас начинает аудитория просто в мясорубку, просто в мясо вас перела, перемалывать. Это очень жесткая среда. Там надо еще да, уметь себя вести. Сделать упаковку канала. В упаковке я что-то понимал до этого, потому что я создавал крутые сайты, которые забирали премию Рунета, золотые сайты России. То есть я понимал, что такое упаковать классно продукт. Поэтому я вам хочу сказать о том, что важно сделать следующее. Первый аватар. Конечно, лучше, чтобы это была ваша фотография нарисованная, либо, либо вы с кем-то по фану как-то вот что-то такое сделать, чтобы на этой фотографии были вы, чтобы потихонечку люди вас начали узнавать. Дальше. Обложка. Обложка – это вот то, что стоит на заднем фоне, яркая, классная, заплатите денег немного, пожалуйста, дизайнерам, они тоже делают свою работу, выберите хорошего, пусть он прям упакует ваш канал, чтобы он как конфетка был. Ну и не похож, конечно, на другие. Когда люди заходят на ваш канал, они так или иначе делают выбор в пользу вас. Есть смысл смотреть? Хорошо посмотрели. Есть смысл подписаться? Да, подписаться. Здесь качественно, здесь круто. Анимации. Все, что внутри выпусков. Видели там у нас всякие там. Мы уже по-всякому пробовали. У нас вылетающие всякие плашки были, еще что-то. Вот все то, что внутри вашего канала, сможет вас каким-либо образом. Отделить от других, очень качественно, круто. Есть люди, которые рисуют картинки, рисуют мультики и делают это супер круто. И недорого, за 5000 рублей, за 10 максимум. Фирменный стиль выпусков, то же самое, туда же. Музыкальное оформление, свое. Например, когда мы запускали «Хозяин горбушки», мы взяли, миксанули песню «Мага дерзкий, как пуля резкий», помните? Mm, это статус королевский». Вот Мы сделали то же самое, и просто у него эта музыка зашла, и все, когда слышат эту музыку, «А, где мага, где мага?» Он где-то здесь на гелике на своем едет. Это круто, это работает. Создать структуру канала. Я, когда создавал свой канал, у меня не было структуры никакой. Но я вам точно говорю, что надо ее делать. Если бы я ее знал, было бы гораздо все быстрее и лучше. Позиционирование главного, главного героя. Описать, какой вы – или описать того героя, для которого вы это делаете. Чем он занимается, чем он увлекается, какие у него хобби, куда он едет, что он делает. В общем, он должен быть интересным. Так или иначе, моя, наверное, мое, наверное, преимущество, почему у нас что-то получилось, я так думаю, это может быть какая-то искренность, такая открытость. Да? Вот Я как какой в жизни, я такой вот и на камеру. А некоторым людям все-таки стоит стать актером ну, на время того, пока включена камера, и все-таки сыграть эту роль, и сыграть ее как-то вот так, чтобы людям это было по, по фану. Создание рубрикатора. Что такое рубрикатор? Вы должны расписать все, на какие темы вы можете вещать, каких людей вы будете собирать, о каких темах будете говорить. То есть как можно шире взять вот эту вот, я не знаю, опять же, поле для маневра. Когда я создавал трансформатор, я описывал, что может быть в трансформаторе. Помните, появлялись автомобили, были путешествия, компании, кейсы, стартапы, я не знаю, какие-то там, на что мы будем забиваться. Вот эти вот все штуки, я их все описывал, и это важно. И, например, когда мы создавали, опять же, хозяина горбушки, мы расписывали, что он не будет только тестировать айфоны, он, он будет… Там, я не знаю, он их будет краш-тесты делать, он будет ездить в технологические компании, он будет показывать стартапы, он будет показывать технологии. Все мы живем на гаджетах, постоянно у нас здесь наушник, здесь телефон, там, здесь ноутбук. То есть мы, мы, мы, мы заряженные, мы другие. И он для таких вещает, для тех, кто хочет разбираться в технологиях. Динамика. Обязательно, чтобы люди досматривали выпуск до конца, чтобы появлялся этот драйв. Кто почувствовал этот рок-н-ролл в трансформаторе? Кто почувствовал драйв, который прям захватывает? Да, это круто, это работает. И именно это дает возможность человека вернуть, чтобы он пришел в среду и досмотрел твой выпуск. Пересмотрел или новый начал смотреть. Стиль жизни. Не забывайте о том, что люди хотят видеть вас. Вы знаете, я когда снимал трансформатор, я вот один прекрасный момент, я прочитал такой комментарий очень крутой. Я их все читаю. Там было написано, слушай, Дим, ты как-то, по-моему, уже Малаховым становишься. То есть вроде как твоя передача, а в то же время ты разбираешь каких-то других людей и вообще как бы тебя там нет. То есть ты как фоном, да, вот ничего из себя не представляешь. И я понял, что люди хотят знать обо мне. О моей жизни, чем я увлекаюсь, что я хочу, куда я еду, как у меня там животик болит там у меня, или я там приболел где-то, как я лечусь, как я общаюсь с людьми, как я встречаюсь с людьми, как я там, не знаю, переживаю о чем-то, то есть вот это вот все люди хотят видеть. Друзья мои, посидите еще, осталось 6 минут и я закончу и полечу в Питер. Три главных правила – обучать, развлекать, вдохновлять Это должно быть в каждом выпуске Обучаете, показываете что-то, как надо делать Чтобы что-то в голове оставалось Но очень тонкой линии, не надо навязывать Русские вообще не любят, чтобы их кто-то обучал Они Все всегда все, все знают Развлекать нужно, нужно все равно давать какую-то динамику, нужно давать какой-то вот драйв, вот это вот все. А вдохновление это после вкусия, после каждого выпуска. Кто-то же из вас наверняка чувствовал после выпуска такую, такую мотивацию, где-то какое-то жжение внутри, после трансформатора. Это именно вот эта вот штука, которая дает возможность вернуться обратно. Вот это нужно обязательно каждому из вас знать при создании контента. Найти оператора-монтажера. Это Артем Бойцов. Это человек, с которым я начинал трансформатор, и мы работаем с ним до сих пор. Давайте ему похлопаем сейчас все вместе. Ему 24, но он очень круто делает свою работу. И когда мы с ним начинали, он был и оператором, он был и монтажером, и он брал технику в аренду. То есть все вот было вот с ним. И он мне написал как-то даже, говорит, «Дим, а? Это Артем». <связь> Дим, давай что-нибудь сделаем. Вот ты сейчас вот написал про блог, давай рок-н-ролл устроим. Я говорю, ну давай. И до сих пор мы с ним связки. Теперь он уже руководит целой командой в продакшене Это здорово. А, взять в аренду технику, не обязательно покупать, но, но лучше, чтобы она была качественной. Чтобы хорошо снимала, хороший звук, не забывайте про это, это важно. И вот отбросьте, пожалуйста, совок, эту страшнейшую. Попробуйте все-таки посмотреть на то, как делают это лучшее. Вот тогда будет очень здорово. Привлекаем трафик. Какими способами можно привлечь трафик на канал? С адекватным контентом, без хайпа, без всяких голых там задниц и без матов, очень тяжело привлекать внимание аудитории. Для этого существует несколько каналов. Социальные сети по твоей тематике, посев по группам, везде, ВКонтакте, Фейсбук, где угодно, у людей, у лидеров мнений, чтобы о вас узнавали. Второе. Коллаборации с известными брендами. Что это значит? Это не коллаборации с другими блогерами. Это больше, наверное, какие-то продукты, с которыми вы совместно что-то делаете. Видели наш блог с black Blackstar? который вышел в среду. Кто видел? Поднимите руку. Да, большинство. Это именно была коллаборация брендов, когда трансформаторы Blackstar соединились для того, чтобы сделать совместный качественный продукт. Это очень здорово. Вы можете на своем рынке подумать, какие компании у вас могут быть. Каналы по твоей тематике. Все, что угодно. Помните меня у Жени Гаврилина? Кто помнит? Поднимите руку. Я купил у него первую рекламу, потому что он был самым популярным в, о бизнесе. Я пришел к нему и сказал, Женя, давай, надо меня показать. Он говорит, огонь, погнали. И мы сделали этот результат. Ребята смеются, сидят. Смешно было? Публичные выступления. Это то, что дает возможность вам привлечь еще больше трафика. Почему я выступаю? Во-первых, мне это нравится. Во-первых, я люблю отдавать и делиться теми знаниями, которые есть. Во-вторых, когда я готовлюсь к выступлению, я много что понимаю. То есть я начинаю структурировать уже эти знания в голове и понимаю, как это все работает. Третье, это дает возможность узнать меня еще большему количеству людей. Сегодня люди, которые подняли руки, их примерно 20% было в зале, это те люди, которые меня узнали и возможно они придут на канал и посмотрят наши выпуски. Это очень здорово. Поэтому публичные выступления в любом случае нужно делать. Таргетированная реклама, до сих пор в этом не разобрался. Советую вам, но я не знаю, как это работает, честно скажу. Важно, мало кто понимает, что каждые 10 выпусков нужно делать еще вливание дополнительное в маркетинг. Например, «Трансформатор». Наверняка вы видели, как мы разыгрывали лям рублей, когда мы разыгрывали «Мерседес», когда мы привлекали внимание общественности, огромное количество людей вокруг этого всего крутилось. И мы делаем это практически каждые 10 выпусков. Вот сейчас мы к 50 подходим, мы сейчас должны сделать максимальный рывок, чтобы перешагнуть через миллион подписчиков и все-таки стать первым каналом в мире. Зачем нам YouTube-канал? Давайте мы сейчас уже будем заканчивать. У меня осталось две минуты, я буду говорить очень быстро, зачем все это делать. Первое – это развитие персонального бренда. Персональный бренд – это очень крутая штука, которая сможет вам… Она полностью открывает вам мир. Вы можете дотянуться до любого человека, вы можете… Вы можете собрать огромное количество лояльной аудитории, клиенты, партнеры, друзья. Короче, вообще все вокруг вас начинает открываться, потому что ну, вы имеете какой-то определенный вес. Следующее. Мощный нетворкинг по всему миру. Жень Чичваркин, Далай Лама, еще многие люди, с которыми мы встречались, это возможность дотянуться. Но даже не в выпусках. Иногда возможность дотянуться просто по работе. Вчера мне писал Оскар Хартман и говорил, Дима, ты меня вдохновил своим каналом, я тоже хочу запустить, помоги мне. Я говорю, Оскар, ну конечно я тебе помогу, потому что у тебя есть миллиард. Шучу. Бартер от крупных брендов, любые компании, все хотят работать с вами, вы можете не получать деньги от компании, но вы можете брать продукты. Например, я могу есть бургеры бесплатно, Black Star Burger, это круто. Опять шучу. Ничего они не дают бесплатно. А, монетизация проекта. Деньги, деньги, деньги, деньги, деньги. Все понятно. Делать этот мир лучше. Я прям, я прям уверен в том, что создавая такой контент... Вообще мы пришли к такому выводу. Я недавно встречался с Игорем Рыбаковым. Он входит в топ 200 Forbes в России.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 И вы знаете, что сегодня самое крутое произошло? Когда ко мне подошла помощница Григория Аветова, она сказала, что она была как-то, выступала где-то, и подошел к ней мальчик восьми лет и сказал, вы смотрите «Трансформатор». <laughs> Понимаете? Когда мальчик смотрит «Трансформатор». Когда Артем Ли, мой дорогой друг, сидит здесь, э где, Артем, ты вышел? Да, Артем. Артем со своей женой, они смотрят со своим сыном, и я вчера его сыну записывал видеообращение, ему нравится, он качает трансформатор. Люди начинают читать книги, люди мне пишут в личку, это десятки тысяч сообщений, это такая боль, которая находится именно вот в, в маленьких городах, в основном в регионах, оттуда, откуда я. Я хочу влиять на этих людей, мы все вместе, мы все предприниматели, не надо смотреть на меня, надо взять и отдать еще 10-20 людям, рассказать, как вы это делаете. Я вас очень сильно прошу, будьте открытыми, влияйте на молодежь, мы самые лучшие прогрессивные люди в этой стране, и именно на нас должны смотреть люди. Спасибо вам огромное, Трансформатор с вами, я вас люблю. Университет Синергия представляет всероссийский марафон по старту и развитию бизнеса. Подробности на сайте трансформация.рф